Здравствуйте граждане всего мира, мы анонимы. Вполне возможно, что в ближайшие несколько лет все граждане Америки в конечном итоге будут помечены микрочипами, эти чипы будут имплантированы, чтобы немедленно идентифицировать людей. Эта технология также будет использована для ответа на один вопрос – я тот, за кого себя выдаю? Микросхемы RFID представляют собой небольшие электронные устройства, состоящие из небольшой микросхемы и антенны. Чип может хранить данные в то время как антенна позволяет отправлять и получать информацию. Когда такой объект имплантируется в ваше тело, и особенно в ваш мозг, вряд ли он будет иметь легкодоступный выключатель. Другая электроника может быть подключена к чипу без вашего ведома. Она может включать в себя передатчик GPS. Однако имплантация подобного чипа в мозг вряд ли даст вам все знания о Вселенной или обучит мастерству боевых искусств за секунду. Вместо этого он будет служить высшей формой наблюдения и подчинения, учитывая то, что до сих пор делового правительства США в отношении шпионажа, включая NSA. Мы не поверим, что эта технология касается только удобства, а будет преподноситься таковой, по крайней мере, пока не окажется у каждого. Существует компания в Висконсине под названием Three Square Market, которая предлагает имплантировать своим сотрудникам микрочип RFID размером с рис. Чип функционирует как многоцелевой ключ для идентификации, ключ доступа или кредитной карты на базе технологии NFC. Компания видит в этом будущее. Эта компания запустила продажу по технологии микрочипов в более чем 2000 киосках, комнатах отдыха и других местах по всему миру. Чипы, которые получили по меньшей мере 50 сотрудников компании 1 августа, позволяют им совершать покупки на собственном рынке своей компании. Так что это больше похоже на тест потенциального продукта, чем на необычную диковинку. Сотрудники также смогут использовать чип, имплантированный между большими указательными пальцами, чтобы открывать двери, использовать копировальные машины, авторизовываться на компьютерах, обмениваться визитными карточками и хранить информацию о здоровье. Хотя чип программы этой компании является добровольной и напрямую связан с ее продуктами, это может привести к тому, что другие компании сделают то же самое, пока в конце концов нас всех не вынудят вне эти чипы в свои тела. Бельгийская маркетинговая фирма New Fusion также предлагает эту технологию, предоставляя своим сотрудникам возможность заменить свои существующие удостоверения личности чипами RFID, имплантированными под кожу. Чип содержит личную информацию и обеспечивает доступ к IT-системам и штаб-квартирам компании. Микрочипы, используемые в New Fusion, стоят около 100 евро и вставлены между большими указательными пальцами, очень похожими на те, что сделаны в FreeSquare Market. Еще в 2015 году шведская компания имплантировала микрочипы своему персоналу, что позволило им использовать ксерокс, открывать двери безопасности и даже платить за свой обед. Это продолжается уже много лет. Считается, что в настоящее время 10 тысяч человек по всему миру используют технологию микрочипов в своих телах, и это число может резко увеличиться. Многие люди могут считать это безобидной технологией, но она может легко превратиться во что-то более зловещее. Мы анонимы именам Легион. Мы не прощаем, мы не забываем. Ждите нас.